Обращаем внимание на чакры и раскрываем их. Без привлечения в этот процесс воображения или фантазии вам необходимо почувствовать, зачем вы вообще это делаете. Давайте, друзья, начнем с первой чакры. Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. Меня часто спрашивают, что я должна или что я должен чувствовать во время йоги. И за кажущейся простотой и тривиальностью этого вопроса прячется проблема практически всех начинающих, а также даже достаточно продвинутых практиков йоги. Именно то, что этот вопрос не так уж и прост, и побудило меня на создание этого ролика. Друзья, в этом ролике мы рассмотрим с вами те чувства и ощущения практикующего йогу, которые возникают на всех уровнях наших тонких тел. Давайте сначала ответим на вопрос, а что практикующий вообще может чувствовать во время занятий йоги. Рассмотрим отклик на практику физического тела, эфирного тела и астрального тела, и если вам будет интересно и вы напишите мне в комментариях, то, возможно, в следующих видео я расскажу про ощущения ментального тела, казуального и даже будхического тела. Все выкладки я, как и всегда, буду подкреплять своим собственным опытом. Физическое тело Как и любую нагрузку, наше физическое тело делает без особого энтузиазма, мы можем почувствовать все те анатомические особенности, которые описаны в книгах. Ну, например, раздражение, треск или похрустывание суставов. Мы можем почувствовать даже боль. Но я, как инструктор по йоге, всегда предостерегаю практикующих. Не надо ничего делать через боль. Например, я сейчас сажусь в позу лотоса и чувствую сопротивляемость суставов тазобедренных, коленных, голеностопных, сопротивляемость мышц и сухожилий. Если сопротивляемость слишком высока и я не хочу получить травму, то лучше, конечно же, начинать с разминки и делать разогревающие упражнения. И, к моему сожалению, практически все школы йоги на этом этапе, то есть на этапе физического тела, останавливаются. Они не идут дальше в энергетику, создавая имидж йоги как просто фитнес или физкультура. Но йога на самом деле бесконечно тоньше и духовнее, чем скручивание скелета или растяжение наших мышц. И в этом ролике, друзья, мы с вами как раз и заглянем внутрь нашей энергетики. Конечно же, мы пройдемся только по верхушкам ваших ощущений. Подробно каждое энергетическое тело видение, чувствование и работа с каждым из тел сознания мы разбираем в онлайн-обучении инструкторов йога чести. Итак, друзья, начнем с эфирного тела. Эфирное тело, в частности, представлено в форме множества энергетических каналов, так называемых нади. Эфирную энергию или, как говорили наши предки, энергию жи. Можно почувствовать разными способами. Например, легкое покалывание или такие слегка уловимые электрические импульсы. Вы можете прямо сейчас, не вставая с дивана, взять свои ладошки и начать медленно их подвигать друг к дружке, пока не начнете ощущать легкие покалывания на кончиках пальцев. Я, например, ощущаю эфирную энергию как кисель. Такой плотный кисель, плотнее, чем воздух. Если внимательно сконцентрироваться на ощущениях на кончиках пальцев, то можно достаточно хорошо ощутить непривычные покалывания или легкие импульсы. В принципе, это как раз то, о чем и говорят многие экстрасенсы при работе с людьми. Когда вы работаете с эфирным телом, вы ощущениями нежно трогаете своим вниманием, как будто трогаете маленького беззащитного котенка. Очень бережно и очень нежно. Давайте, например, почувствуем эфирную энергию во время скручивания ног в позу лотоса. Мы нежно берем ногу и ощущаем, как будто нога у нас, как будто в киселе тягучим. Не просто обращаем внимание на коленный сустав, а прямо ныряем туда своим ощущением. Отмечаем реальные ощущения, не ментальные воображения, а реальные ощущения. Ведь когда вас ударили по руке, вы же не будете представлять боль, а вы будете реально ее ощущать. Наверное, боль, друзья, для того и нужна, чтобы человек обращал внимание на свое эфирное тело. На нашем канале есть ролик «Практика йога чести». Это самый первый ролик, когда вы заходите на страницу нашего канала. Там очень подробно с визуальными эффектами показано прохождение эфирной энергии по главным каналам нашего эфирного тела в динамической практике солнечного круга. Не останавливаясь более на эфирной энергии, мы переходим с вами к следующему энергетическому телу – астральному телу. Астральное тело чувствуется эмоциями и чувствами. Здесь нам помогут центры астральной энергии, так называемые чакры. Астральное тело тоньше, чем эфирное, и поэтому воспринимать его тоже надо немножечко тоньше. У меня на канале есть отдельное видео, как видеть и чувствовать астральное тело вместе с чакрами. Ссылки на них будут в конце этого видео. Сейчас же мы, друзья, хотим почувствовать астральное тело в позе лотоса. Обращаем внимание на чакры и раскрываем их. Возможно, вы уже чувствовали астральное тело в своей практике, но не понимали этого из-за завуалированных объяснений в интернете. А ведь наши тела – это вполне реальные энергетические образования, и почувствовать их можно очень даже реально. Без привлечения в этот процесс воображения или фантазии. Давайте, друзья, начнем с первой чакры. Первая чакра направлена по центральному астральному каналу сушумни, и первая чакра утверждает нас в чувстве твердого, степенного, приземленного счастья. Вспомните то чувство, когда вы были в чем-то на 100% уверены. Никто не мог бы переубедить вас. И с этим чувством сконцентрируйтесь на область в районе Копчика и почувствуйте, как твердо вы укоренились в землю. Вы полны энергии и твердо стоите на ногах. Почувствовали? И с ощущением этого красного, бордового чувства мы складываем наши ноги в позу лотоса, тем самым еще больше ужимаясь и укореняясь в земле. Вторая чакра. Концентрируясь на второй чакре, мы сможем почувствовать яркое жжение в районе пупка. Ну или немножечко выше, немножечко ниже. Вторая чакра чувствуется как привлекательность, как сексуальность. Если во время практики вам срочно приспичило сделать селфи и выложить его в инстаграм, это и есть порыв второй чакры. Если вам надо проработать вторую чакру, можете делать йогу, представляя, что вы хвастаетесь перед кем-нибудь. Попытайтесь почувствовать сейчас мое движение. Я буду укладывать ноги в позу лотоса, зажигая свою вторую чакру астрального тела. Третья чакра, друзья, это манипура. Классический чувственный пример – это общение с ребенком. Каждое движение или фраза – это попытка показать, как надо жить. Сознательное или бессознательное манипулирование человеком. Сейчас я снова буду садиться в лотос, но благодаря концентрации на третьей чакре я буду учить вас, как надо правильно в него садиться. Четвертая чакра, друзья. Это чакра радости, чакра любви, попытка передать свои чувства другому человеку. Я сажусь в позу лотоса и транслирую в пространство все то самое радостное и доброе, что у меня есть. Очень при очень, друзья, я хочу, чтобы вы тоже разделили со мной радость этой замечательной минуты. Очень советую, друзья, вам практиковать вашу йогу на этой чакре. Анахата чакра, четвертая чакра, сердце. Пятая чакра – это творчество, это вдохновение, это то чувство, когда вы начали заниматься йогой. Все было так здорово, так потрясающе. Каждая аса, асана и каждый переход между асанами был наполнен музыкой вдохновения и радости. Пока, друзья, это не перешло на вторую чакру. Шестая чакра – когда вы практикуете йогу, и хотите своей практикой проработать шестую чакру, вам необходимо почувствовать, зачем вы вообще это делаете. Не ответить себе словами, а бессловесно осознать значение и предназначение вашей практики. Это вопрошение к божественному, по восходящему потоку. И мгновенный, чувственный ответ нисходящим потоком на ваш запрос. Примерно так, друзья. Седьмая чакра – это чувство служения Знанию. Седьмая чакра – это бхакти. Никто не знает, никто не похвалит вас за это. Вы служите Знанию, потому что не бывает другого пути. И когда вы сможете в своей практике добиться безусловного служения, тогда остальные шесть чакр откроются автоматически. Друзья, я искренне желаю вам внести в свою физическую практику активную проработку чакр и каналов астрального тела, накачать свои энергетические ресурсы энергией ЖИ, то есть эфирной энергией, и почувствовать радость жизни в непрерывной передаче любви другим людям, даже если это незнакомые люди или подписчики вашего канала. Удачи вам, друзья! Поступайте по совести и живите! Честью. До новых встреч на канале Йога Чести.